Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре интересный проектик. Кстати, на базе эфира построен. Отходим немного от версии панкейка, Binance Maryna. То есть у нас здесь эфирчик, Uniswap. Старая добрая темка по эфиру. В общем, для чего у нас создан данный проект? Сейчас быстренько рассмотрим, как у нас будет работать, что мы с этого можем пойметь здесь можно иметь бабки, просто держав сам данный токен. Просто когда мы холдим, получается тут не... Ну ладно, сейчас давайте до этого дойдем. Была частная продажа, все унизи завершилось, все нехорошо. Сейчас можно зайти купить на Uniswap, это понятно и так. Но суть данной монетки то, что от каждой сделки, будь то покупка или продажа, вот 15% разлетается с каждой сделки. На самом деле 15% это серьезная сумма. Это многовато. Представьте, кто-то покупает, кто-то продает, и все равно от сделки 15% пропадает. Соответственно, 3% там сжигается, и остальные проценты там еще раскидываются. Ну и здесь как бы довольно-таки серьезный получается прибыль, заработок. То есть, а что нам это дает? Это примерно как мы закидываем в пул какой-нибудь. Запустили, у нас монетки фармятся, и все у нас прекрасно. Точно такая же схема, только более простая. Никуда ничего закидывать не надо. Купили монеты, держите, и у вас они начинают потом шевелиться, двигаться, умножаться. Что у нас еще здесь? Один триллион монет. Награда со сделки 15%. 3% сжигается а, сразу они взяли 55 отправили уже в никуда <свят> так а, пятерка идет на команду разработчиков и на маркетинг ну, в принципе нормально опять же здесь как купить шаг за шагом то есть я думаю для нас это вообще не актуальная движуха просто серьезно самое простое ну, дорожная карта. Что по дорожной карте? это По дорожной карте все просто. Как говорится, главное, чтобы они это все сделали, задвигались, все у них было хорошо, и цена более-менее держалась стабильно. 10 тысяч холдеров. Блин, ну 10 тысяч холдеров, это не серьезные, конечно, этот заявки кидают. 10 тысяч холдеров, потом там еще много разных моментов, блин. Ну, как говорится, должно все получиться. Что, Uniswap имеется, CoinGecko будет, CoinMarketCap тоже хотят попасть. Да, я думаю, сейчас в этом основном все просто. Ну и другие там еще типа партнеры, чтобы потом в будущем были. Попадаем мы на Twitter. В Твиттере у нас еще мало человек, мало людей, <coughs> человеков. В общем... Скриншотики у нас, тут вот как тут цена идет вверх, ну сейчас она не совсем она идет вверх, небольшой пошел откат. М -м -м, ладно, как я жалю, проект новый, свежий, то есть ребята запустились, двигаются, пытаются развиваться, в принципе молодцы. А, зайти если на декстул, график тут конечно очень-очень интересный, то есть что мы имеем по графику, по декстулу. Понятно, что зашли, сразу тут пам, взлет взлет, пошел. Моментально сливается, сливается, подслили. И оно ступенями идет. Я не знаю, такое ощущение, как будто здесь кто-то, блин, бота какого-то втулил. Потому что, ну, прям как-то слишком интересно график идет. Он как, такое ощущение, если вы один на другого не ложите, он примерно будет точно так же повторяться, как накладывается. Сейчас у нас просадка, ну... Что говорить об этой просадке, когда вообще вся крипта полностью у нас просела. А, ну, я думаю, будет отскок скоро, в ближайшем времени. Но ну, а пока сейчас низа, прям хороший низа, можно успеть немного притариться. А, ребята, ссылочки все будут в описании. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.